Всем привет! Убедительная просьба, чем глубже это изучение, тем аккуратнее надо выражаться во всем, что ты, что ты видишь, чтобы нас не обвинили в низком уровне цивилизации. Вы знаете, когда я комментирую Евровидение, там стабильно более высокий процент дизлайков, там на, на, на 1-2% больше дизлайков стабильно. То есть мы живем в интереснейшую эпоху, когда вот именно наше поколение людей, вот именно последних 200 лет, напрочь не верит. На 99,999% ,99 людей напрочь не верит и не думает о тех богах, которые в предыдущей эпохе, о них люди знали обязательно. Мы даже можем сравнить со старыми православными иконами, я уже разбирала серию икон Крещения. Значит, интервью. Спэнни Брэдли. Вот э, этот персонаж был найден по фильмам. Вы помните День Нептуна в э, Generation P? Это самое начало фильма. После оди... Одна из зрительниц буквально очень убедила посмотреть фильм «Клетка». Я сутки ходила, думала, что-то не так, что-то не так. И потом начала вспоминать, что у одного из персонажей постоянно водные символы. Морской конек, вода, аквариум. И оттуда же были взяты базовые кожи и отбеливать. А дальше мы выходим на э, Бога-Создателя, создавшего домой Ему, э, и третью главу, и пошил одежды кожаные. Третья глава бытия. Ну так вот, э, несмотря на ваши дизл... э, дизлайки некоторых людей, я снова напоминаю, что Дэви Тайк тоже вышел на этого участника истории. У него есть две легенды разных, из разных источников о том, что на Луне прибыли два лунных брата, и один из них связан с водой. Дэвид Тайк на это вышел через свою линейку аргументов. И теперь еще Пенни Брэдли – это вообще шикарный источник, который просто... Она подтверждает существование Тота -то Атланта, изумрудных скрижалей и расы, похожие на волков, разумной расы. Ее результаты, ее выводы представляют особый интерес. И вот она, наконец-таки, это называется, вот вы видите источник, откуда взята, Пенни Брэдли, интервью «Черная жижа, культная история и гибриды аннунаков». Вот я показала. В аквамене вот я к фильмам отношусь уже действительно как к энциклопедиям, как, как к инструкциям, которые даны в головоломке. Их надо распутать, разгадать. И в Аквамене дается намек на происхождение Аквамена. Вы помните, что его родители кто? Атлантическая царица, царица Атлантиды, которая воюет с Атлантидой, и смотритель маяка Пенни Брэдли. Она говорит. Во-первых, что она сообщает по ее исследованию. Энки, Птах в Египте, Посейдон, Один, скандинавский Один и Шива. Что это разные имена одной личности, исторической, космической, трехмерной, может быть даже. Энки, Птах, Посейдон, Один и Шива. Один и Шива. На счет Энки известно, вот сейчас я найду изображение Энки, что меня заставило заакцентировать внимание. Во-первых, два. Тут две речки сходят. Сатурн в средневековых гравюрах. Сатурн ездит на двух рыбах, двух львах, двух змеях, двух драконах, двух еще каких-то мифических существах два вода, рыбы. Рыбы, вода число 6 по количеству рыб. Головной убор, посмотрите и генетика. Он оставляет генетику, он создает генетики. Я подумала, вода, генетика. Я еще не находила других символов. Посмотрите, вот на чем он стоит. Камень как бы в чешуе, то ли в перьях. То ли чешуя, то ли перья. Напоминаю, один из зрителей канала говорил, вы все говорите про океан, да про Пацифик. А ведь Тихий океан переводится как Пасифик-океан. Океан-Пацифик. Ну так вот, я себя одернула, одернула, подумала, ну нельзя, нельзя же все, что ты видишь, вот настолько обобщать. И надо было лишь дослушать версию Пенни Брэдли. Энки, Птах, Посейдон, Один, Шива. Замечаем здесь Посейдона и Шиву. А о Шиве, про Шиву, еврейские раввины вслух говорят, что это сатана. По происхождению, Пенни Брэдли описывает историю: что когда какой-то правитель ведет себя плохо, к нему присылают принцессу драка. И один король вел себя плохо, но что-то не устраивало, видимо, драконов, а они к нему прислали принцессу драка. Как говорит Пенни Брэдли, они даже по размеру друг к другу подходили. По размеру то есть речь идет возможно не о росте короля такой э, не о таком росте какой мы э, какой мы в среднем представляем сейчас он возможно был выше между ними возникла эмоция и так появился аквамен. и сравниваем с фильмом она прибывает она не местная она непростого происхождения она знатного происхождения. Она другой расы. Правда, в этой, в этой истории она драка. Он, он смотритель маяка в фильме, но маяк это же тоже как башня у короля. да, Как башня, как королевство, как замок. Смотритель маяка в фильме. Что еще совпадает с фильмами? Я подозревала... Кровь Драка, наследие Драка, потому что в том числе один из персонажей в фильмах имел широкую шею, один из символов, широкая шея. Поэтому я подозревала Драка, что здесь не то чтобы не совпадает, но не договоренно, возможно, возможно, мы еще об этом узнаем. Посмотрите на изумрудные кулон, на изумрудный камень, ничего лишнего. Изумрудные скрижали, вспоминаем, изумруд связан с Атлантидой. Возможно, тот Атлант создал изумрудные скрижали. Изумрудный кулон, он на протяжении всего фильма. И вторая ссылка к Атлантиде, королева, царица Атлантиды. В фильме его мать, царица Атлантида. Двойная связь с Атлантидой, и у нее же война с Атлантидой. Из книги «Конфликты творения» известно, что у атлантов есть звезда в Плеядах. Звезда в Плеядах, и с кем-то они не дружат. То есть, возможно, историю то ли атлантического происхождения, то ли войны с Атлантами еще мы где-то отследим. Даже в, тату... в татуировке персонажа густое изображение чешуи. Даже в татуировке чешуя. Дальше я просила обратить внимание на вот этот символ. Заостренный полуэллипс, в данном случае идущий вниз. На другом изображении, которое я не нашла, надо было накопить. Надо было в папку скопировать. На другой фотографии, э, на другой картинке вот таких знаков было еще больше, они еще более на руках. Может быть, дизайнеры, знаете, дизайнерам надо создавать эффектные костюмы, узнаваемые. Может быть, это просто элемент дизайна. И придираться так к каждой детали может быть неправильно. Но я задаюсь вопросом, если Посейдон, он же Шива, по мнению еврейских раввинов, Шива – это Сатана, значит, да, аналогия ведет еще и к Сету. В общем, подозревать ли Сета, не знаю. Не знаю, я, я знаю то, что здесь я искала этот знак, мне казалось, что он мелькнул. На скриншотах пока не нашла, хотя мне, мне казалось, что этот знак где-то есть. Нет, нету, не вижу. Но у, у тех, кто стоит по краям у этой армии, посмотрите, рога тельца. Это рога. Рога тельца. Дальше смотрим сюда, кто здесь, барашек или... Вот это как рог. Вот здесь уже нету. На некоторых изображениях, вот, посмотрите, это же бык, маленький бычок, как телец. А на картинке... Аквамена, но здесь вниз идущие углы. Я подумала, может, рога тельца. А здесь конкретно именно рога быков, и даже вот внешний вид, посмотрите. Рога такие. Именно рога разные бывают. Бывают козьи рога, бывают у овцы, у кого еще? У антилопы совершенно другие рога один рог у носорога так, так что это большая тема вот здесь похоже на быка единственная ремарка которую я хочу добавить насчет родителей король и принцесса драка когда мы слышим слово король мы себе представляем средневековье и европу но речь идет речь идет о событиях которые длятся тысячи лет то есть это было или очень давно тут, или даже не тут. Это не средневековая Европа, и одно из, один из его визитов именно в Европе под именем Один, под именем Один, и когда короли, вот королевские кровь, королевские династии удлиненный зрачок, который находят. Когда кого-то коронуют, то обязательно истории, историки проверя проверяют родословную, чтобы обязательно были гены Одина. Обязательно, так что королевские семьи, с больш... возможно, содержат и привнесенная им ДНК. Я повторяю, мой канал связывает этого политического деятеля, с официальным богом-создателем, шющим кожаной одежды и, по, и поставившего меч Херувима, с тем, который создал генетику Адама и Евы, а затем устроил потоп, и этот потоп стер всех и оставил на поверхности только генетику Адама и Евы. И вокруг этой генетики большое внимание на этом фокус, потому что Ной ну, прах Адама занес на ковчег. И в связи с прахом Адама и тем, что Иблис ему не поклонился, есть отдельная история в исламе про Иблиса, про то, как он проник на Ковчег. Мы живем в очень увлекательную эпоху, я не знаю, что это за эксперимент, когда везде, повсюду эта информация, но 99% людей знают имя жены бывшего президента другой страны, еще какие-то истории, знают любые сплетни, но только не об этом. А важно ли это знать? Я не знаю, чем это практически полезно, но понимаю одно. Если это в таком количестве нам показывают, и каждый такой фильм стоит десятки миллионов долларов, уже за сотни вышли, вот уже мультики снимают за 100 миллионов долларов, если нам это в таком количестве показывают, значит, мы должны это знать. По каким-то причинам должны, но почему-то не знаем. Это ненормально, и даже среди конспирологов рассматривают расу серых, расу белых, но не, не связываются с отдельными личностями. А при разборе таких источников, как Евровидение, на проценты на два повышается количество дизлайков. Странно, да? символы аквамена по версии моего канала могу ошибаться всегда подчеркиваю кожа отбеливать вспоминайте в апокалипсисе там очень много белого цвета и там море стало как бы кровью мертвеца и упустило море мертвецов и бросил ангел в море жернов летательную тарелку и сказал так будет с каждым кто противится богу и Море ассоциируется со смертью, с гибелью. И там же в Апокалипсисе один цвет упоминается очень много раз. Никакой другой там столько раз не перечисляется. Белый цвет как отдельный шифр в Апокалипсисе. А в Ветхом Завете без белого цвета, но кожа, кожа и потоп. Потоп водой. Кожа отбеливать вода. Число 6, как мы видели, возможно, 11. То есть насчет чисел я еще выясняю. Возможно, океан связан с котами, с гидрой. Может быть, с роидами, да или нет. Посмотрим. Сколько бы кто ни смеялся над котами, реально эту, эту, эту фишку канала высмеивают, но канал, помимо котов, вот, через фильмы нашел Посейдона. Можете смеяться, но этот метод поиска фактов, он рабочий. А, еще, еще символы, работа с, генетикой, работа с генетикой. Но судя по Аквамену, есть очевидная связь с Атлантидой. Либо в происхождении в рождении Аквамена. Либо, идет, либо он ведет войну, либо как-то взаимодействует. Но Атлантида в этой истории точно присутствует. Из кого состоит Атлантида, тоже предстоит исследовать. Ставьте лайк, и до новых встреч!